Так, ребятишки, всем привет! Как дела, как настроение? Давайте, рассказывайте, пишите в комментариях. Короче, ребята, расскажу вам тут, короче, маленькую историю. Что тут со мной приключилось? Я надеюсь, вы рады видеть вторую часть в моем исполнении похожей не сабнатики. Да, и, кстати, на секундочку, для сегодня день рождения, но вы этот видос в запись, поэтому э, если что пишите. Костян, с прошедшим тебя! Через 30 минут, через 40, буквально будет стрим. У нас праздничный Warface. Все дела. Короче, ребята, в чем фишка? Расскажу вам такую маленькую историю историю и страшную историю короче всех а, блогеров записывал вчера короче ночью вот эту короче нашу любимую игрулечку и получилось так что блеска у меня не записала геймплей и мне пришлось старый сейфчик перезаписывать короче ребята мы остановились на том что нам нужны ласты-масты-шпасты бластер и все такое короче ребята э -э -э, воздушный баллон я уже себе закрафтил без вас плюс ребятишки братишки короче смотрите здесь я тут небольшие ящики создал так немножечко да Чуть-чуть ресурсиков под файм Тут какие-то и кокушки, яички Я так и не знаю, для чего нужны яички Но они у меня тут пока лежат, у меня как бы есть свои яички Как бы, да? Но яички лишними не бивают, короче, да? А, юмор, юмор Короче, баллон у нас добавился Баллон, кислород у нас добавился Сейчас нам надо крафтить второй большой баллон Как бы, да? По идее здесь есть большой баллон Ребята, вот он, да? На него надо стекло, титан и серебряная руда Плюс, ребята, я, короче, смотрите, какая фишечка Я чуть-чуть еды тут под это самое, да? Сделал Чуть-чуть еды э, приготовил и водички чуть приготовил, чтобы поменьше, как говорится, вот этой фигни всей заниматься, и чтобы, э, так скажем, побольше плавания, контента, э, я надеюсь, вам понравилось. И, кстати, еще, ребята, те, кто смотрит, будьте любезны, пожалуйста, напишите, по сколько примерно делать видосы. 30 минут, как бы, ну, я понимаю, да, это как бы и не мало, и не много. Хватит по 30 минут или следующую серию делаем чуть подольше, ребята, реально, очень важно. Те, кто смотрит, ребята, те, кто не смотрит, как бы, ну, камон, забейте. Ну не надо ничего писать, камон Сколько, сколько, ребята, делать, сколько Так, нам нужен э, ласты и Нужен второй это нам нужна серебряная руда Стекло и плюс еще ласты, вот для ласт Что нам надо, ребята? Ласты тоже очень Надо, очень надо ласты Ремонтный инструмент, мы, конечно, это все тоже будем собирать Обязательно, обязательно Ласты, где у меня вот ласты? Мне очень нужны Ласты, вот они, да, ласты, это силиконовая резина А чтобы силиконовую резину собрать Нам нужна, э, типа, слюды Что-то, короче, такое, вот она Гроздь, семян, водоросли, а водоросли у нас Растут, я знаю, вон там. Я знаю, водоросли у нас растут вон там. Так можно шибануть немножечко водички. Блин, я вебку все обещал передвинуть. Ребята, обязательно передвину. Не забыть бы. Не забыть бы. Напишите мне, костянчик, передвинь вебку, передвинь вебку, костян. Не видно, чего у тебя по хп. Короче, ребята, поехали за вот этой фишкой. Вот эту тоже панельку надо все отремонтировать. Сейчас мы водички хлебанем и погнали. Надо, короче, ребята, нам обязательно ласты, шмасты. Короче, едем за слюдой. Водички с собой возьму. Пить ее пока не буду, если что, пивнем. Слюда у нас где-то вот это, ребят. Ну как следа это не слюда, это какие-то штуки, дрюки, находится где-то там. Короче, нам надо баллон второго уровня желательно. И вот это слюду ласты, ласты. Для начала давайте займемся ластами, ребята, займемся ластами. Сплавим, посмотрим, где ласты, утипутики мои, ути далятывать и по мне, и отскучили по обделаска, давайте соскучились. Так, давайте, ну ка. Так это это я рыбам, это я рыбам, это я не вам, ребята. Обязательно уточните. Ну, поскольку так хватаем вот эту это водички для загоров. Заметьте, какой глаз у нее якорный, бабай. Ой, это кто? Это кто? У тебя батюшки, это ты кто такой? Это что за покемон? Ой, какой интересный, пошли его изучать. У меня 36 кислорода, я думаю, нам хватит. Ой, это кто такой? Ля, какая ты, посмотри. Рыбка. 36. Ля, придется всплывать, ребята Ласты надо, будем быстрее плавить Обязательно глайдер соберем с глайдером Более, ну, прикольно будет плавить, быстрее Капец, я он опустился на дно, на настоящее Капец, опустился на настоящее дно, ребят Блин, я пропущу такого маленького этого, блин Камон Как я его пропущу-то? Как я его пропущу-то? Капец, я хотел бы, если честно, его изучить Так, набери полный кислород Набираем полный кислород, набираем. Неужели он убежит от меня? Так, Цинкуля, не отвлекайся, тебе нужны водоросли нам нужны водоросли, где растут, О, вижу, ребята, заросли водорослей, сейчас мы туда вот подплывем и нырнем. Нам нужна следа для растов, ребята, чтобы быстрее передвигаться, чтобы быть более маневренным, чтобы у нас никакая акулка не смогла чепокнуть. понимаете? Надо быть маневренным в океане, в океане выживает сильнейший, быстрейший, умнейший, э -э зубостейший, вот как, вот так вот, ребята. Ну и, блин, пишите, ребята, пишите, пишите, что думают, заходит, видосы не заходят, продолжать, не продолжать, ребята, реально. Если вам интересно, пишите, честно, блин, Костян, интересный, Давай, типа, давай двигайся, костян. Давай делай. Типа, мы реально смотрим. Пусть там два 3 человека, но если они есть. Если типа шляпа, говно, все костян вырубай, то давайте так и будем делать. Все, шляпа, говно, и перестаем снимать, и все, и и все. Но я бы не хотел, потому что здесь базы, шмазы, здесь ну, сука, все. Че это такое? Фрагмент сборщика один из трех что-то нашли. Ой, какие тут карасики. Я, как понимаю, вот это, короче, слюда или... Эй, отстань. А вот он он. А вот он А вот он. Ну-ка, иди-ка, судака. сладенький. Ну-ка, да я тебя отскажу. Да не убегай, я тебя не укушу. Ой, какая прелесть. Ребята, вот, кстати, я изучил еще без вас, уж простите, видите вот это мозг? Вот эти пузырики, короче, нам восполняют этот э, кислород. Можно не всплывать в некоторых местах, а вот это вот красивое. Я не знаю, что это за субстанция, какой-то инопланетный организм. Он нам дает кислород. Мы можем вот здесь вот так почилить, как в джакузике. И набрать, короче, полный оболон кислорода. Тоже очень прикольно. Можно не всплывать. Так, ну-ка, не нападай на меня. Ну-ка, не нападай Сенсоры на меня. Сенсоры малой дальности обнаружили в данном uh -huh. биоме необычно богатое биоразнообразие и сеть переходов в виде небольших пещерных систем. Кто ты? Кто ты? Кто ты едешь? О, ля, вот, вот им... Вот. Я бы себе... Местная форма жизни, песчаная, песчаная акула, которая под подну. Блин, она, наверное, так классно окна мой. Так вижу камушек. Ребята, вижу камушек. Будем разбивать камушек, подбирать. Очень прикольный, ребята. Вот он бы э, очень круто бы мыл бы полы бы. Не кушай меня, отстань, я невкусный Я костлявый, я невкусный О, Им бы очень круто было бы мыть полы, да? Девчонки по-любому скажут, ля, вот такой бы Рыба-пылесос, есть робот-пылесос, это рыба-пылесос Вот она, ребята, это слюда, я здесь еще вижу То ли яичко, тут же. Ли... Блин, яйца столько места много занимают. Я пока я, я яички не буду собирать Мне своих двоих хватает яичек, поэтому я не буду Вот она, вот она вот она. Мы вот эту сейчас собираем, собираем Собираем 30, новый 30 секунд, блин, где у нас подсос? Давай, я, наверное, быстрее до туда доплыву, если честно. Чтобы набрать немножечко кислота. Блин, второй баллон обязательно тоже надо, чтобы, ну, еще глубже и глубже на все погружаться. Жизнь развивается в секунд. разнообразных экологических Ой, Я понимаю. Я понимаю. Изучение... Кстати, ребята, я вам забыл сказать, на той записи, на которую у меня не сохранилось, я почему решил перезаписать-то? И почему я не стал дальше двигаться-то? По идее бы, ну, что ты там, да, немножко не записал, ничего же страшного, Костян, да, можно было продолжать. Тут, в принципе, таким плечик-то такой. Я почему, ребят, э, начал-то переделывать-то видосик-то? Я старусь Счетчики радиации предполагают, что ядро двигателя Авроры застигло критического состояния. Ребята, первый взрыв произойдет в течение двух, двух часов. Вот, ребята, фишка в том, что я самое интересное, вы понимаете, я записал самое интересное, ребята, взрыв Авроры я записал, понимаете, она как трахнет, ребята. Вообще все в круче, все разлетится. Капец, нашу капсулку я сполирую, конечно, наша капсулку не снесет. Я за это очень сильно приживал. Но, ребята, я этот взрыв. Не мог просто понимаете, в серии его не запечатлить. Ребят, это было бы, ну, вообще честно, это было бы нечестно по отношению вообще к вам. Потому что, представляете, просто большой кадабум, и вы бы его не увидели, ребят. Я думаю, вы, ну, блядь, должны меня подтвердить и поддержать и сказать, блин, цинкуль это все правильно сделал. Мы хотим увидеть взрыв. Мы, короче, сейчас немножко тут потусуемся. Когда будет взрыв, мы просто вылезем и понаблюдаем сие э, зрелище. А пока, а пока, а пока, мы, короче, что сделаем? Для начала. Так, поехали. Я хотел вот эту смазочку сделать, она нам необходима там для ластов, смазка для смазков. Смазка, смазка во многих местах незаменима, да, болтовые, резьбовые соединения тоже без смазки, никуда так, телефон тихо. Всем я с день рождения сегодня поздравляют. весь день на работе все там, ой, цинкулька там, ой, ну они мне на работе не цинкулька, они мне костюлька там. Костян, кастрюля, э, все такое, короче. Типа, говорит, ля, с днем варения, Все поздравляют. Очень прикольно. Жалко, ничего только не подарили. Ну, ничего, ничего, ничего, ничего. В принципе, так, поехали. Что я хотел? Ласты. Ласты, ласты, ласты. Стекло, титан, серебряная руда. Серебряная руда бы нам тоже бы найти бы. Силиконовая резина. Вот резину мы можем создать. Но это у нас по-любому не в электронике, скорее всего, да? М -м батарейка, э, кислородный баллон, медный, блин... Переносной источник питания. Над? нет, нам просто резина нужна. Просто резина. Просто резина. Просто резина. Сейчас посмотрим. Это персональные. Но ласты из резины. Мы можем резину как-нибудь вообще создать пока что своими руками. Инструмент. Нет, мы пока резину даже ребята не можем создать, да? Силиконовая резина. Превращает в вертикальное движение. Да, А как нам вот ее создать, эту резину? Ресурсы. Основные материалы я вижу, да? Силиконовая резина. Две штуки. В принципе она у меня есть почему он не хочет делать миласты почему она же у нас типа есть вроде как в инвентаре может быть я что-то не так неправильно понимаю это смазка Иди... это смазка а резину Ой, я тупой, я создал смазку. Ну ладно, смазка тоже пригодится. Хорошо, что я вот этих много нас. Ой, капец. Два штуки, да? Серьезно, ребята? Капец. Ну хорошо, хорошо. Нам на ласты, по крайней мере, хватит. Надо внимательно читать, что ты создаешь. Что ты создаешь, надо внимательно читать. Ну, блин, цинкулька. Ну ты, ну ты что, реально? Капец, Вот а ласты. Хорош. Ласты у нас в кармане неплохо встроенные данные, неплохо. чтобы создавать подходящее для окружающей среды снаряжение. Давай одеваем ласты Да, да, спасибо, спасибо. Ласты. Блин, нам бы еще, конечно, бы теперь бы еще, вы знаете бы, ребята, вот этот противорадиационный костюм, но он каких-то бешеных ресурсов стоит сейчас посмотрим что это ремонт, ремонт театр надо да ну вообще много чего надо вот это ремонтный инструмент надо вот э, пещерная сера вот где ее тоже намутить но что же надо эх вот на ножек бы блин резинки того мне не хватило а я взял дурак смазки надел а я взял смазки наделал просто блин пещерная сера сигнал сигнальной сигнальной ракеты можно сделать в принципе нож да Mm -hmm. Блин, так там, по идее, мы много чего могли накрафтить на самом деле Так, и что я еще хотел посмотреть, ребята? Электроника, электроника, Комплект проводов это нам не надо Что-то я еще хотел посмотреть А, я хотел посмотреть полностью этот э, противорадиационный костюм Или мы его не получили Это или я его в, в старой сохранке я его получил Грави ловушка какая-то новая появилась Или я его, ребята, получил где-то позже, похоже Я его в той сохранке, похоже, получил а здесь у нас пока его нету, да? Ну, ничего, я думаю, мы изучим. Так, ласты у нас есть, ласты у нас есть. По идее, смазку, блин, вот это все, конечно, куда-нибудь бы выложить. Я сейчас посмотрю, что у нас здесь в ящике, насколько они заполнены у нас. Посмотрим, насколько у нас заполнены ящики. Давай, ладно, смазочку тоже сюда переложим пока. Блин, рыбка свежая, в принципе, ее, по-моему, вроде как готовить надо, чтобы она хранилась дольше. Кстати, у нас вот как раз с водой опять начинаются проблемки. Мы сейчас сразу же быстренько с вами здесь, ребята, сделаем воду. Быстренько водичку. Буханем и поплывем опять на приключения Поищем, полазим, посканируем. Блин, нам бы взрыв бы не пропустить бы, ребята. Нам бы не пропустить взрыв бы на самом деле. Это очень важно. Взрыв нельзя пропускать, потому что только ради него все это у нас тут затевается. 69. Ну, давай полностью воду выпьем. Почему бы нет? Вот этих рыбок, я не знаю, может быть, их. В принципе, в принципе, я положу и посмотрю, они испортятся или не испортятся. Еда у нас пока есть. Свинец. Свинец тоже пока уберем, это оставим. Так. Резина нужна. Все надо, короче, ребята, по идее. И резину надо, и этот надо. И нож надо, короче, чтобы скрафтить. И все надо. Сейчас я хочу потестить, как лафт, ребята, у нас. Быстрее плавает? Ну, блин, если на shift нажимаешь, вроде как немножко побыстрее плавает, на самом деле. Побыстрее, вроде как, плавает. Блин, ну пошлите еще сплаваем с к, вод, к водорослям туда. И наберем еще, только наделаем на этот раз резины. Резины. Блин, очень хочется, чтобы было побольше ящиков, ребята, всяких, понимаете? Хранить вот это все. Так, это что у нас? Сканер, давай. Что это у нас такое? А, это фрагмент глайдера. У нас, по-моему, глайдер уже собран. Глайдер у нас уже собран, по-моему. Ну, по крайней мере, есть его на этот. Чертеж, чертеж есть. Ой, там что-то фиолетовое какое-то бахает. Так, давай. Соберем, соберем сейчас водоросль вот эту. Будем делать резины. Резина тоже очень нужна. 27 секунд. Мозга здесь нет нигде. Блин, мозга нет, придется всплывать. Мозга нету, чтобы подышать нам короче, под водой, да? Придется всплывать. Я там видел какие-то фиолетовые пузыри интересные всплывали или пары или что это такое? Аврора скоро треснет по идее, ребята. Я думаю, мы должны посмотреть этот эпичный взрыв по любому. Мне кажется, вам должно быть достаточно интересно, что там со взрывом. Так, металлом тоже надо собирать. Металлом тоже надо собирать. Ля нос чешется, блин, по идее рука должна чесаться к деньгам же по идее, ну алё типа да день рождения там, может что подарки будут идти, хитрец. У меня почему-то нос чешется. Неужели мне кто-то в день рождения треснет в нос? Не хотелось бы, на самом деле не хотелось бы. Так, что здесь нос? Этот металлолом не подбирается, не подбирается металлолом, не подбирается. Резины мы в принципе немножечко поднабрали. Ну и не надо забывать про всякий вот этот кварт, шмарс. Это все надо реально собирать. Блин, сейчас вон туда в пещеру в глубокую поплывем, ребята. Сейчас чуть-чуть кислорода наберем. И вон туда нырнем. Очень э, мне интересно, как где добывается именно руда, ребята. Серебро, серо, вот это все. Надо узнавать, где оно добывается. Так, вот эти атакуют штуки. Вот эти атакуют, атакуют, по-моему. О, что там? Это гейзер? Рили? Really? Вижу то ли кварц, это то ли что это. Блин, кислорода хватит мне. Да, здесь кварца очень много. Вижу еще какую-то блестяшку. О! Oh, нифига, мне больно. Это потоки горячей воды, ребята. Смотри, какая красота. Я немножко вам покажу. Возможно, сера должна быть на дне здесь. Не, ну у меня, в принципе, ХП у меня не отнимается, но его обжигает. Мне кажется, если ближе подплыть. Блин, фонарик надо, ля, какая пещера красивая на самом деле, какая классная пещера. Опа, подобрал рыбку, она похожа, ее похоже немножко волной в куматозил. Блин, крутая пещера на самом деле, 21, баллона, конечно, не хватает, ребята, интересно, понимаю, интересно, да, вот поплавать исследовать вот эти глубины все но пока возможности нет там конечно появится в скором времени всякие субмарины там и так далее но блин хотелось бы конечно сейчас уже в какие-то места заныривать пошлите вот в ту сторону немножко справаем. на кстати компьютер предупредит о взрыве э, Аврора. мы если что успеем всплыть и посмотреть так вижу еще одну ямку спокойно спокойно так вижу собираем нам это реально все пригодится. А вот этот мы уже гупика, мы этого уже открывали. Мы уже этого гупика открывали. Но в данный момент, видите, типа это прошлая сохранка. Так, главное не проспать взрыв Авроры. Пошли дальше немножко. Поизучаем. Надо сканировать фрагменты маяка, все вот это. Ля там такие карасики взломные. Но я, кстати, сюда заплывал уже, да? Я уже в этот район заплывал, хотя металлолом вот валяется. Такое ощущение, что его, может быть, и не заплывали сюда. Собираем, плаваем. Примите поздравления. Уцелев после крушения, вы выполнили свою недельную норму физических упражнений. О, даже так. Вай, спасибо. Собранные данные показывают, что вашим любимым упражнением было плавание. Вай, да? У меня, кстати, форум подходящая. У меня, кстати, форум подходящие Так. А мне вот интересно. На данный момент, как бы на данный момент, наш персонаж. Во, произошла квантовая детонация. Опасность. Во. В ядре двигателя Аврора произошел квантовый взрыв. Реактор достигнет сверхкритического ну, состояния сколько? через 10. Ой, ребята, сейчас будет бабах. 8, ребята, 7, будет бабах сейчас. 6. Мы 5, успели. Ой. Капец. Вот такой, ребята, взрывчик. Я и радиация сразу. Вот он, противоцентр. Вот он, как он появляется противоцентр. Вот он. Костюм вот он когда. Ребята, вот оказывается, как он появляется. Я-то когда Серию записывал, которая не сохранилась, она то у меня типа, ну, в памяти то откладывал, откладывал, отложилось, что противорадиационный костюм нам должны дать, ребята, что противорадиационный костюм нам должны реально дать, должны реально дать. Вот они его и дали. По идее. Так, давайте сразу же быстренько переходим к тому, чему, что мы хотели создать, что мы хотели сделать. Что здесь? Сечетое волокно и свинец нам нужен. Сечетое волокно, я, конечно, не знаю, как собирается, да? Но что мы еще хотели так... Посмотрим, ребята, что мы еще хотели. Инструмент. Ой, сколько всего надо делать, ребята. Сколько надо всего создавать и делать. Ребята, может быть, в следующую серию я уже хотя бы какую-то часть оборудования, какую-то накрафшу без вас, сделаю, чтобы немножечко вот это крафт вас, так скажем, не отвлекал от просмотра, от, от приключений, от погружения. Типа, смысл вот в этом крафте я тоже особо большого не вижу, чтобы вы его лицезрели, да? Так, что мы хотели? Ласты я сделал. Ласты я сделал. Инструмент, инструмент, инструмент. Нож. Точно. Нужен нож и желательно бы, конечно, фонарик. Фонарик было бы тоже круто. Но-но-но-но-но. Спокойно. Для начала. для начала. Так, где у нас этот большой... Большой-большой-большой... Этот... Радиомаяк не нужен? Этот... Ну, скажите мне, скажу. Ну, большой кислородный баллон. Где же ты? Где же Где же ты? Где... Сканер ремонтный... Не то, не то, не то, не то. Не то. Сигнальная ракета. Бла-бла-бла. Где же он? Большой-большой этот... В еде, что ли? Да нет, он не в еде. Электроника. И не в электронике он. Блин, а где большой этот? А где большой? Так, я не понял, у нас что, чертежа большого этого нету, что ли? Ну-ка, секундочку. Обычный кислородный баллон. Надо чекнуть, ребята. Я не понял. Неужели нас... Вот я зашел в снаряжение. А нет, вот он. Обычный кислородный баллон, стекло Х2 и Титан 2. И вот серебряная руда. Серебряная руда, да, это, конечно, большая помеха, где ее взять. Фиг его знает. Но, наверное, хотя бы нож можно пока сделать. Пока можно сделать нож, да. Для этого нам нужна резина. Да, нам для этого нужна резина. Давайте пару резинок сделаем. Будет у нас ножик. Две штуки резины отлично отлично так так так ножичек хорош воздушный пузырь ну вот воздушный пузырь пока я не знаю что это за штука я как понял это типа подушки безопасности ребята она срабатывает иоруж и... были удалены из базы на Ой. Нож. Ой. нифига себе нормально Ля, ножичек, уже ножичек, это неплохо. Так, что мы еще там хотели, ребята? Давайте чекнем, что мы еще хотели, что мы еще хотели. Да, до костюмчика нам, конечно, далеко. Огнетушитель не нужен, труба фиг его знает. Эх, большой баллон, серебряная руда. Интересно, где же она обитает, серебряная руда? Для костюмчика что надо? Сечетое волокно надо. Ой, сколько всего надо? Электроника, медь, привод. Капец. Для глайдера нужна титан, медный провод, батарейка. О, блин, по идее, по идее, по идее. Для глайдера это, ребята, не так уж и много надо. Так, надо создать сначала медный провод. О, медяха нужна, да? Ну давай по порядку. Короче, ребята, делаем так. Силикон пока вот этот выложим, он нам вроде больше и не нужен. Резина, точнее. Надо вот это еще из вот этой штуки резину сделать резина расходится тоже вроде как как горячие пирожки с маской либо резину либо смазки смазки я прилично сделал давайте резину резину сделаем сейчас уберем ребята сейчас мы с вами забабехаем скажите мне вам скажу этот этот самый мы сейчас с вами забабехаем глайдер ёпты мы еще в этой серии изучим глайдер так давай давай посмотрим посмотрим рыбка рыбка рыбка медная руда у меня одна у меня еще где- то есть медная руда я практически в этом на сто процентов уверен блин металлолом надо переработать тоже давай металлолом переработаем титан у меня медная руда, ребята, я знаю, где она есть Медная руда у меня там на дне Морском, моем В ящичках у меня есть Медная руда, я помню, я помню Она у меня где-то есть, давай, ну-ка Быстренько, должна быть у меня здесь медная руда Медная руда Медная руда, да, вот она Мы ее берем Бери, бери, пожалуйста. А, я все путаюсь на эту кнопку. Две штуки пока возьмем, это оставим, это оставим, оставим. Где-то у меня тут ящик с титан Так, не уплывай, пожалуйста, все, что у нас там не по сильным не уплывай. А, здесь яйца. Все понял. Их же вроде как-то подписывать можно, но ну, на самом деле. О, понимаю, титан у нас вообще везде. Титан у нас вообще везде. Но много титана на самом деле не бывает. Он у нас весь идет Надо, короче, это поменьше титана собирать. Так, пошли, короче, глайдер попробуем собрать. Для начала. Катушечку, ребята, нам надо катушечку создать Так, быстренько, быстренько Блин, ребят, ну, наверное, вот этот крафт не очень интересен Хотя я вроде стараюсь его немножко, как бы, напичкать, да Словами, информацией, чтобы, ну, типа, ему не зальпать Хорош Медяха, есть батарейку Энергоячейка А нам именно энергия ячейка нужна или батарейка там на глайдер? На глайдер нам что надо? Где у нас глайдер-то? Батарея, батарея, батарея. Она это одно и то же получается, что ли, я не пойму. А это энергоячейка ячейка. Нам именно, батарея. а вот батарея. Кислотный гриб. Хорошо, кислотного гриб у меня тоже есть. Только не здесь, да. Лях, охота домик, чтобы не нырять, чтобы пошел и взял что надо для комфорта, чтобы жить и не тужить. Домик нам бы здесь. Ну-ка попробуем кого тыкнуть, а? Давай попробуем кого тыкнуть. Иди сюда, Эй, Я теперь опасный. Я теперь опасный пловец э водолец. Покойно. Давай, заныгиваем. Давай, заныгиваем. Хорош. Делаем энергию, ищи. Ля, мы сейчас с вами еще глайдер соберем. Но ну, это будет вообще, ребята, топ. Где этот строитель? Вот он. Давай, вот это. Не-не-не-не-не. Торопишься, торопишься, цинкульчик. Давай берем. Отлично, отлично. Ля, ребята, дела идут, дела идут вообще. Мы создаем все для комфорта. Смазка. Да я смазки наделал, понимаешь. но ну, хватит всем измазаться, всем массаж наделать, хватит просто, где у меня вся эта смазка. Я че сейчас смазку выложу. Да екран баба. Да баба, Смазочка давай. Так, яйца нам не надо. Эх! Да ну, понимаю. Берем. По-моему, там две смазочки надо всего, да? Две смазочки. Капец, вода уходит на самом деле. Вода уходит просто, я не знаю. Там, короче, в будущем, как я понимаю, вроде как можно будет что-то выращивать. Давай сразу воду сейчас забабахаем. Водичка. И сразу выпьем. Будем, так сказать, поддерживать организм в добром здравии. Так, что мне надо? Стоп, я чуть не запутался. Представляете, я уже могу его сделать. Морской <рик> глайдер позволит вам исследовать удаленные регионы. Запасайте провиант и питьевую воду для долгих путешествий и всегда оставайтесь в пределах пяти километров от ближайшей спасательной капсулы или жилого модуля. Куда? Куда его мог? Как он? Ой, вот это круто! Сейчас воду выпьем, ребят. Сейчас воду выпьем. Я выпил воду. Ты воду выпил? Молодец! Молодец! Надо от всей рыбы избавиться на самом деле. Потому что рыба, ну зачем мне сейчас куда-то рыбу тащить? Давай. У людей, привыкших к синтетической еде, мысль о поглощении тушь животных, нередко. Нормально. Да, Не мы уже знаем. Что именно таким образом люди сейчас мы сразу подкрепимся этой и же и рыбой. Выживайте. Употребить вода плюс 5. Ух ты, смотри-кась потребили употребили смазку резину надо вот это все нам ребят по идее бы выложить бы да выложить бы выложить бы все вот это бы в ящичек уже столько так мало места здесь ребят правда так мало места хочется домик хочется там не знаю уют какой-то чтобы короче все было по полочкам разложил все чики чики чики брики пальчик выкинь вот это мы оставляем вот это мы оставляем это мы оставляем блин блин блин блин давай блин а интересно а глайдер можно вот здесь вот так вот на улице оставить и вязать быстрым быстрому слоту назначить быстрый слот. Давай, вот можно его вот сюда? А как? На... А, вот он у меня на единичку понял. У -у -у -у -у -у -у -у вот эта штука. Так, подожди. Нифига, он плавает с ней, прикольно. Так, давай, где мои ящички? Я сейчас выложу все, ребята. Надеюсь, мне, мне здесь места хватит. Давай, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. О, какие маленькие ящички. Как это? Тут капец, с местом такие проблемы оказываются, ребят, на самом деле. Я даже, если честно, я даже думать не мог, что здесь так. Блин, во всяких форестах, ребят, и других выживалках намного-много. Ну, намного-много. Вообще, каламбур. Намного больше места в ящиках там во всяких. Тут, смотрите, три яичка положу, все. Три яичка положу, все. И просто капец. Ну-ка потестим глайдер. Воу! Вообще крутяк просто. Ля, топчик. Вот это я понимаю. Вот это можно заплывы теперь конкретные делать. Конкретные заплывы можно делать. 60, смотри, погнали. Ля, мне бы не сдохнуть здесь, если чё. Воу, я куда-то. Куда я поплыл? Цинкуля, ты куда поплыл? Ты отсюда выплывешь потом, нет? Пещерные дайверы сталкиваются Ой. с рядом трудностями. Самое серьезные из которых потеря пространственной ориентации. Ой, надо и выплывать. Последующее удушье. Я понимаю. Ой, ребята, вот это уже начинается. Да, вот это я уже дал, конечно. Нифига себе я называется разогнался на гладере. Ну круто, он шпагит просто жесть. Просто рассекает волны. Просто рассекает волны. Ля... Теперь мы будем, ребятишки, братишки, капец, куда плавать Далеко, далеко, далеко Ребята, следующим, я считаю, делом нам нужно собрать еще костюм Ну я, ребят, наверное, знаете, как сделаем, ребят? Наверное, давайте я все-таки костюм соберу без вас Вот этот костюм соберу без вас Чтобы у нас уже все было подготовлено И отправимся на поиски вот этой руды, муды Короче, вля какие биомы интересные Нам бы начать строить базу, бы на самом деле Локальное бы, конечно Локальное сканирование угу. обнаружило неподалеку пещеру которая ведет в неизвестный экологический Оу! новый биом. Это что за? Это кто такой? О, это кто такой? Ничего себе! Это то ли кит, то ли это кто? Надеюсь, он не кусается. Офигеть! Это живое существо? Офигеть! Я даже на него могу, наверное, походить по нему. Вот это крутяк! Он двигается! Оно живое! Кто это? А как мне изучить его? На три. А, он бросает глайдер, да? Ну-ка. На четверку. Кто это? Вообще капец, жесть какая Какой ты огромный Братик, местная форма жизни Рифа спин Левиафан Бро, да ты реально крут Бро, ты реально крут Ты очень крут, бро Вау, ништяк, просто вообще огонь, ребята Блин, ребята, я надеюсь, вам нравится. Ставьте обязательно лайкосики, ребята. Давайте в следующей серии обязательно мы собираем костюмчик. И я так думаю, надо бы как-то потихонечку, короче, искать вот это вот все. И надо начинать отстраивать базу, мазу. Надо делать, ребята, очень много этих, скажите, я вам скажу. Давай залазим. Надо, ребята, нам починить. Обязательно, ребят, нам нужно обязательно починить, скажите мне, скажу. Радиоприемник. Радиоприемники будут выдавать определенные задания. И для того, чтобы пройти сюжет, нам радиоприемник крайне необходим. Это я точно знаю. Радиоприемник нужен капец, как этот. Плюс нам, ребята, надо, конечно, свинец. Ну да, противорадиационный костюм будет сложновато собрать. Но, ребята, посмотрим, посмотрим. Можно из простого начать собрать фонарик, фонарик это что, вот ремонтный инструмент вот пещер, пещерную серу я не знаю где добывать ребята пещерную серу где добывать мы конечно можем короче взять вот отсюда так это для чего она пойдет сейчас посмотрим радио маяки это чтобы не теряться для ремонтного набора Мы можем, конечно, ребята, вот отсюда попробовать Взять его, вот из вот этих ракеток По идее переработать И как бы создать ремонтный набор И тогда можно будет уже вот это починить Вот это починить И все, вроде топчик Короче, ребята, давайте в следующем Видосе, короче, чиним все наши приборки Пытаемся найти серу Больше купаемся, больше ныряем Я еще подготовлю чуть еды Подготовлю там воды Чтобы, короче, меньше крафта, больше погружений, приключений, изучений биома, чтобы все вот эта подводная красота вы ее больше лицезрели. Ребят, спасибо огромное за просмотр. Обязательно скажите, по сколько делать, может быть реально побольше делать, минут по 40 приблизительно там. Или по 30 пойдет. Смотрите сами, ребят. Игра такая длинная. Мне кажется, под залипать по нее можно минут по 40 даже сделать. Короче, обязательно пишите. Ребята, за просмотр. Всем огромное спасибо. Обязательно делитесь видосом с друзьями. Там, блин, ребят, все. Всех обнял, поднял. Надеюсь, блин, запись сохранится. Всех обнял, поднял. Покружил, поставил на месте. Люблю. Цунк.